Просто жесть. Выносливость возьму. Погнали. Так, а я думаю, что же взять? Что же мне взять? Что же. А как где? Что? Вот патроны. О, Отлично. я могу деньги поблизости чувствовать. Нафиг только надо. Так, убийство. Даже не знаю, что взять. Давай, пускай будет вот эта хрень. Буду чувствовать деньги поблизости. М -м да, давай. Ячейка атаки команду беру. Улучшение поддержки. Ой, три молотова можно взять. Так, возьму аптечку. Да, аптечку так а я могу лично. так есть возможность получше взять да набор взял все а атаки у нас два можно можно молотовых набрать целую кучу полетели так, забираем патрончики сразу. Так, я думаю. Блин, я зря, кстати, вышел. Почему? Я патроны не купил. Ха. -ха. Угу. Патронтаж, шокер, набор инструментов. Набор инструментов. Стоять! Да вы че, хренели? Эм, бинт. Только Один начали. Фигаще. уже да, тоже его в там связал это вопрос кстати хороший правда я не знаю как на него ответить Да японский бог, а. Что происходит? Хочу Ой-ой-ой, меня. Меня прихватили. Окей. Все. Да ядрить его налево. Он там опять плюется. Подожди. Ага. А где он? На деревьях, наверное, где-то. Вроде кого-то сняли. Ни черта не видать, ни черта вообще касать. В этих деревьях просто жизнь какая-то. Снайперские патроны. Это мои. My... Я ж со снайперкой гоняю в виде пистолета. Ох ё! Oh, вот этот здоровенный чувак пришел. Ну как пришел, так его уйдет. Ну да. Вдвоем положим. Да-да-да. Так, тут есть патроны какие-то, которые мы пропустили. Ага, это все для снайперки. все так хреново-то? Где патроны для пулеметчика? Понимаешь, патроны для пулеметчика нужны не только пулеметчику. А чё там чувак? Не знаю, что он тут думал. А лучше для дигла. Так мне. Но у меня тут стоит побольше патрона патроташка. У меня тоже. Я так понимаю, на на второй части. Особо ничего брать с поля и не 7. надо, только закупаться. Mm -hmm. Бег. Олимпийский спринтер. О, здорово. Упал. Эффективность бегу. Так. Ой, здорово, чуваки. Пошел нахрен. Да Свои припасы а вот что там забыли и денежки денежки денежки и mm -hmm. рабы так а тут у нас а тут у нас хилочка я рабов убил так а тут у нас Фигясь, я что Что там происходит? О, денежки. Денежки всегда нужны у oh, Дигл. Но у меня есть уже Дигл. Uh -huh. uh -huh. Блин, вот с него бы обвесы uh -huh. снять. Uh -huh. Ладно. So Не буду уж мелочиться. Ты чёрт, Блин, много патронов ушло-то, да? Угу. Давай туда сходим. Куда? Мы ж тут не были. А зачем? Случайная карта. Так это одна и та же. Нет, мы здесь на поле не были. Да. И что ты здесь забыл? Ну вот деньги, по крайней мере, тут есть, это круто. Погнали вперед. Подожди. Смотри, ящик. Ой-, Ой-ой-ой. Понял. Бля, я не могу. да ладно, Ничего нет на поле. Погоди. А так я там ее не заберу, а как ее забрать? Пошел, как тогда подняться? все узлы гнезд нужно найти Чего, блин а как ее забрать я говорю там все узлы гнезд надо найти hmm. то есть придется еще поискать полазить I'm карабинка и ППХ Денежка М -м -м -м -м. Прицел хуже И по на Это что ж... что было? кто его И звуки Я не понимаю А, а тут о -о -о. в доме как-то вниз куда-то можно спуститься, не? Не знаю, вряд ли. Вот и как их здесь найти? Без бали. Короче, надо всякие. обыскать все здесь. Так, я забинтуюсь пока тогда. Мы погнали все о одну нашли узиха крутая блин. узишка там крутая была с красной пусть у нас тут небольшая проблема да я вижу я пришел <связывая> он вот чувака просто забивают значит. Капец! Со всех сторон. Ага. Сзади, сзади, сзади. Как они запарили-то, а? Так. так, а, а что где здесь где-то наверху было, что? Я не знаю, кто ее даже нашел, я тебе так скажу. Худит на крыше. Потому что я сверху здесь не был. Я просто не думал, что можно сюда на крышу забраться. Походу, видать можно было. Так. Я использую набор инструментов. Mm. Миниган есть. Там что-то можно открыть. Было. И один набор инструментов. Что за хрень? Все, мы все собрали. А что за шум? К нам бегут. There. We'll Идите сюда. там эта гадость беги оттуда а чем закончилась вся эта в канале вы можете с него посмотреть на канале Део вы мне можете помочь? Мне меня минижан